Стра и жопа травы, Песнь моей милой земли, легкий звон затерянных мест. Так откуда в небе берется вода, Вечность громко добиты вина, Вдохновленные души Напавшелиство, Этот мир создан, Этот мир, этот мир этот мир, этот мир. Этот мир, этот мир Чудесный мир, этот мир, этот мир, этот мир, этот мир, Он в твоей голове Так пусти туда свет, Налей через край Не исчезай Здесь не ни рай, будь ветром, будь целью, будь острой стрелой, Этот мир создан тобой. Ша -ла -ла -ла -ла. Свеча, мы здесь не пока день, только начал разбег, уж кончился век, память словно на дым над водой, Песнь моей милой земли, треск костра и шоба травы, Этот свет коснулся наших сердец, Так откуда в небе? Вечность гром протрубит и вина. Вдохновленные души, обавшись твой Этот мир создан Этот мир, этот мир, этот мир, этот мир, этот мир, этот мир. Сказочный, чудесный мир. Этот, мир этот мир, этот мир, этот мир, этот мир Он в твоей голове, так пусти туда свет Налей через край, не исчезай не Будь ветром, будь целью, будь острый стрелой. Этот мир создан тобой. Шалала лала нормально там не громко нормально Сейчас. а следующая песня называется горбатый ангел а написалась на стихи поэта серебряного века а кто ее написал-то иван рукавишников да кажется иван рукавишников уже так все смешались, сейчас над новой программой работаем как раз, над серебряным веком. И уже настолько э, стали эти песни, э, ну, не то, что даже близки, а они отражают, скажем так, какое-то внутреннее состояние, что уже я не помнишь, кто автор. Умру, иду закон исполнить сладко, но я ведь жил, и новая загадка, родилась в мире. ушись мой горб, мне ничего не надо Прими меня, мой Бог, с моим горбом Спасибо. А следующая песня на стихи э, э, Николая Гумилва. Баллада. Чтобы мог я спускаться в глубины пещер И увидел в небес молодое лицо кони колебили копытом маня Понестись на широком пространстве земном И я верил, что солнце зажглось для меня Сияв, как рубин на кольце золотом Порывом могучих коней И игре моего золотого кольца Там на высях сознание безумья и снег Но коней я ударил свистящим печом Я на высе сознания направил их вверх и увидел там тему с печальным лицом Я сливался с ответом вопрос И я отдал кольцо этой деве луны За неверный оттенок разбросанных коз Не смеясь надо мной, презирая меня теперь распахнул мне ворота, почему? Люцифер подарил мне шестого гня, ячай не было название ему. Люцифер подарил мне шестого гня, ячай не было название ему. Спасибо. Вновь ребенок тихо-тихо, еле слышно, мечтают огоньки, сквозь мрак пробиться нелегко, сквозь сон пробиться, нелегко, но все возможно птицам солнца, контур золотой, Меж серых дней летим домой. Музыка Виною. Дни не годы Мои картины, мои узоры Город – время, теряю время Не понимаю, кто я, где я Больно плачу Свобода не дается нам Иначе солнце контур Золотой, лишь серых дней ты знаешь, Спасибо. Спасибо. Ну и в заключении хочется исполнить песню, написанную на стихи Владислава Ходосевича путем зерна.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 Страна, и ты ее народ, Умрешь, а живешь, пройдя сквозь этот год. За тем, что мудрость нам единая дана, Всему живущему идти путем о Спасибо, спасибо огромное за внимание, спасибо фестивалю за возможность выступить и послушать э, других талантливых музыкантов. Юрий Сергеев, бас-гитара, Сергей Стимашко, гитара, Августин Гришин, группа «Длина дыхания» сегодня представлена была в составе трио. Спасибо